Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Ziman, и мы сегодня будем проходить игрушку Не вторую, не первую часть, точнее. Мы начали со второй Little Nightmares. А сегодня будем проходить наоборот. Наверное, многие уже играли, игрушка уже довольно-таки старая. Возможно, вы помните данную игру? Сейчас, секунду, я приглашу ребят, которые сегодня будут со мной. Это наши модераторы. Так. Здорово, я бандиты. Алло! Нет, все, я вас приставил. Не, все вы должны сами, сказала. вы должны сами поодиночке. Я мандаринка, Я мандаринка, ничего не знаю. Следующий, следующий. Меня и так все знают, и так все пойдем. Они никто тебя не знают, представься. Пошел нахер. Вот другое дело. Это. Давайте, как ресторатор. Кто? Я Охуен. я как Охуен. ресторатор, вы представляетесь? Понимаю. Я, мы... И тут есть... Что? <свёк> все, всем нормально Пей видно? Звук себе. есть? Да, посразу все звука видно. Звука нет. <свёк> <свёк> <свёк> не, ну у вас и не должно быть звука. А ну, что с звуком? <свёк> <свёк> Проверка <свёк> микрофона. <свёк> так бы сразу завершил. Тихо-тихо, начало. Да сейчас сразу сдохнет, блядь, по-любому. Да не все будет хорошо. Я хиру. Почему болда не представили, А у него звука нет, да? У него микрофон Не надо. Это кимоно девочка. Я сказал, вы... Вот первую часть я помню. А вы кстати, это... первой части, получается, ты не играешь, да? Полностью. У вас реально звука нет вообще вообще? Нет. Херово. Я вот баночку кидаю и слышу. А Потому что первая часть девочка играешь. Я бы вообще сдохла. Она предательница, она сука, она нравится. Я почаще буду ее убивать тогда. Нет, она типа страха это сделала. А здесь иномики, видите? Там дети убили. Какого страха нахуй, она Че? Мандарин ты неправильно сказал, смотри. Она сука! Почему? Да Не-не, смотри, давай сначала мою тюрьму выслушаем, смотри. Давай. Вы должны... Кто там шумит, блин? Сибарска, пидор. А че у меня экран пропал, я не пойму? Потому что ты укажу, все сломал. Да не. Короче, помните, у него была способность... Чё через бред? Ну. No. Ну. No. No. Вот, помните вот этого дядюку большого? Лежим Он делу, тоже мог телепортировать. Короче. О, э, использовать зажигалку. Конце... Серьезно? Блять. Э, фонарь, фонарь <coughs> зажги, фонарь зажги. Фонарь зажги. А зачем я обратно веду? Иду. Не Может знаю, мне нет, туда и надо? Да нету фонаря, фонаря. зажигалка такая, вс. А это что? В смысле? Это зажигал. А, идет. ты про вот это? то ты... А фанат. Да, угу. фанат, блядь? Да, ты там? Да, бля, давай, как Ты иди вперед, молодец. А, Не, зажигалка, мне, надо. Нужно, что, -то, так, то, что девка, короче, смотри. Да, девка? О, я вообще проехал, дура. Пошли, я забагавался. Дарательница, видели? Дайте договорить, псы. Договори. Да, Короче, она предала его, ну когда в конце он прыгал. А Пацан показывает историю, как вот этот вот как длинный или худой, как его называют, появился типа то, что его также предали и то есть он так появился и начал мстить всем остальным и также убивал остальных детей. Так появились души, которые собирал. Разгинься, сука! Это из-за вторую часть. Кинула. Это я ее кинул. Она его кинула, потому что она из его испугалась, так как узнала лицо все я отомстил. человека. Потому что он ее похищал. Вот. Из-за этого... Ну, да страшно. не, не, я не согласен с тобой. Ну иди. И да. Не, на мандарин ты реально неправильно рассудил. Вообще неправильно. Она плохая, реально. Я она не знаю, знает. почему ты ее видишь в... Таких красках розовых. О! Только вот непонятно, что она его, блядь, чу тащила это? за собой, блядь. Это че? А, это ди кимоно, вот это, которое в начале показали, да? Бабу. Да. Ля, я ее взять могу. Вы мне просто объясните, нахуя она его всю игру тащила за собой? Я тут помогал в это конце килограмма. Она теплая, блядь, или что? А что значит? О, о л. Душа какая-то. Ну, а значит, сухая. Понял, буду знать. А что ты думаешь, я тебе постоянно теплую то блять называю? Уйди в жопу, все, понятно. Вон иди полы подмети. Я стара, я не пойму, что я делаю. Я как Гарри Поттер походу сесть на нее хочу. Леша, что делаешь? Подожди, ее можно тащить, по-моему, да? Нет. Нет. Ладно, тут иди направо. Короче. Доска, три саска. А. Дура. Смотри, спички. Спуле, да. смотри, а тут по-любому какая-то ловушка, скорее всего. Сейчас наступаю. Подожди, подожди, подожди, подожди. Смотри. Из окна двери цветит цвет на какое-то определенное место. Понимаешь? Я сдохну. И... Ну, Ни не, не будет. Отставь туда что-нибудь. Бля, что ты и убить хочешь, Там. постоянно? Она что еще она не дальше? сделала этого. Она еще этого не сделала. Это проходимые комнаты. О, сральня. О, Давай, пацан. пацанчик висит. Где? Пацанчик а, висит. это длинный, да? Пацанку длинный, его еще не сучись. Да как я рофлю. Сейчас на новый. Когда... Пацанку успеху шел. А, стул надо подвести, пацанк да? И теперь да. прошаренный. Комната с глазом, вот этим. А, я да, да, помню ее во второй части, помню. Если кто заметил, то меня... Не... Теперь прошаривай. че это смола? Фу, вы бы слышали <свист> звук, когда я <свист> ногой в нее это вступаю. Это кровь, как будто в говно. Да, нет, это не кровь, кровь, черная. Это черная. Это кровь, это кровь. Это черная. Я надеюсь, что это бензин. <свист> черная, видишь? Не красная. Это кровь. Да блин, тогда кровь. Может быть, черный, я тебе так скажу. Не забывай, да. что черный, да? Да. У демонов. А Демона что делать? Демона можно покрашиваться покрашивать, в черный. Моробие болт приделать. <стover> <стover> <стover> <стover> <стover> ха ха ха ха ха ха ха ха ха Халдилик А что ты у нас один болт? Я просто Халдильник не могу. Холодильник открой. Холодильник открой, Я не смогу. Хули ты говоришь, ты сможешь? Что-то на верхней полке есть. А, так бы и сказали, что здесь путь наверх. <coughs> так и, тебе и говори, что. Ты просто сказал, О, открой холодильник. Фу, блин. Это пиявка, да, или что-то такое? Она запидала. О, сдох. Класс. Я рад. Я сейчас. Мандарин хватит лрать. А что ты живешь? Пусть кушает, блядь, человек. Что доебались А, надо мне догонять будет. Тут, короче, боссы пиявки, да, первые этой? Да бегу как могу. Нет, это пошел. Вот вторая, третья, четвертая, аля, их сколько. Тикая ссыла, да? Все, вот это. А кстати, тема. Только надо посмотреть взаимодействие на какой бы. F получается. А, они бегут, да, за мной или нет? Рычах. <свят> Блин, ну я продуманный, а. Или мы, блядь? Я потому что уже вторую прошел, я шарю. <пиш> а, Здесь доски отрываются. <пиш> так. О, а, это что? А, это гном! <ква> Блин. <ква> <ква> <ква> <ква> а, подожди, я выжил? <ква> вот это блядь, Фу, блин, да, а ми... ля, сколько их? Закашля. А, ну, э -э это так должно быть, да, или нет? Шали, пизда. Я понял, тут не выйти, короче. Ля, ля, ля, ля. Не, но ну она заслужила. После второй части то, то, что будет. она сделала, она заслужила. Стоп, да. так должно она быть. Сразу а я думал, сюда. это ну типа. Я... Подожди, я не Ошибка понял. Леска. Подожди, а как я могу выбраться отсюда? Пробу поджечь. Так я думал это ну типа ну не знаю поджечь. Беги сразу, направо. Прям направо. Направо. Я не могу бежать, Переприки. понимаешь, Переприки. В чем я? Ведро. бани хоп, банни хоп, бани, хоп. О, хорошо. Приехали, убегай. Только не. Уходи. Жесть. Я кукол так не боялся вот этих керамических в школе. Зажги, зажги, свечу. Свечу, зажги на первом. Да с... не такие свечи. Я с... не помню... Свечу. А что зажги. такое? Зачем снизу? Надо. Зажгай ее. У меня гномики смеются. А, ты про эту свечу? Да. И что она мне дает? Свет, блядь в сфере ахуеть да л логика ахахах блядь блядь приятного блядь. паш а че можно кушать да после бак да. Да, иди в жопу. Так, на... так, Ты сам хватаешь, блядь, нахуя. Так, я и хватаю. Я пытался перепрыгнуть. Руками. Надо просто сразу свет включить. Нет, блядь, ногами. Марси, зави, блядь, считай. Он это серьезно будет смотреть. Да, ну, блин, ну, что за бред? Нет. Ваша. А что? Если ты просто будешь бежать, то... Не да, я что делаю? Я пробежал уже первый раз. Короче, я не хопом опять попробую. Прыгай. Прыгай. Прыгай. Мне просто если просто бежать, мне кажется, ничего не получится. Ну это побыть. О! Не обосри, А вот тут уже я не знаю, что делать. Я не допрыгаю. а пусть не зай. Да лай. Ля -ля -ля, -ля, -ля, ля ля ля побежала. Спитхак. да, да. Тут прыгать? Блин, тихо. Быстро, только беги по лестнице Да тихо, тихо, тихо, я не пойму. Направо Сейчас просто слизняк вот то опять спрыгнет сверху. Мне жопа овощ? как она упала? Она просто ударилась? У нее был такой-то стряс и дальше прыгнул. Минут 30-40 с ними. Да, Да, мы только 30 минут вы, блядь, 30 минут только собирались. На дуре, блядь, плюсно. Блядь, идите в жопу, а? Вы думаете, это легко? Да. Понимаю. Я и так стараюсь, бы не хопить. Да, скачай флайхак, да и вс ⁇ И летай. Какой ловхак? Флай. Так. а я думал лайфхак лайфхаки от слики, шоу Ля, мне этот дом пугает видели как он двигается, как Это ужас. ужастики Это просто Это, кстати, они да я понял что они добрые я во второй части их видел главное не Кого переусердствовать ты и не упасть ты не добрых видел венобиков я добрых видел вспомни Доволь. Он добрый был, что ты рассказываешь? Да нет, у чельки керамические, были гномики, а. вспомни. Когда еще девочка жива была. Ч ⁇ ты износил эту девочку... нет, да, Изнасиловали. Угу. Оля, свет. А, нет, Я А что дальше делать? А, что она закрывается, Эх. стоп? А куда обратно надо, да? Бежать. И перепрыгивай сейчас. Беги, перепрыгивай. Сразу я, вот я не смогу прыгнуть. допрыгнуть, мне придется бежать. Да он не успеет, блять, еще допрыгивай. сейчас раз десять сдохнет. Допрыгнешь, не сы. А я говорила, блядь Я же говорил прыгать. А я говорила. Да я не допрыгну, я тебе говорю. Но не я допрыгну. с той стороны. А О, сохрани меня отсюда. Послушать. Я люблю И уже попробуй, эту игру. Сути. Я обожаю эту игру. Вторая часть это была предыстория Удерживайте для бега. Ты допрыгнешь. Фу, я думал, ее задавит. Так, здесь вентилятор, да? Или в мышку Тут Том и Джерри, да, обычно? Тут Джерри живет. А точно? Может, это такие вентиляторы. Блин, у меня звук страшный играет сейчас башни не лезь в дырку. А чё? Обратно а куда? Я не смогу обратно. А смысл мне? Ты чё прохождение уже видел? И не нам не мне подсказывает. За вон. Что это за слева еще один путь какой-то? Слева. Да слева, блядь. Да тихо. Да ты полез, паркурист. Налево. А Налево. вот я Шой. о ном. о чего а нахер он мне нужен подачу ты видел сейчас, этот сейчас паркур это нет она сейчас так проскользила блин там что-то ребят, что-то происходит вон она для это же это то вот. страж только не спалере стражник он сказал страж Охотник, Блин, сейчас дребная музыка вообще. Опять эти глаза, блин, сраные. Где? А, ну да. Всегда зажигай вот эту, вот свечку. Всегда зажигай, Зачем? А, это типа сохранение, да? Или нет? Потом Тихо, мандарин. Вот это выше О, мыша, мыша. И сюда. Не понял. Что такое? <свят> что это такое было сейчас стой стой подойди к волоту у забол�. вас все видно это... меня слышно Да. да. если да, мне видно, не будет да. слышно говорите потому что может пропасть <свят> <свят> электричество ебаное болт не кашлять нет я жить паш не слушай его нахуй да я говорю на бумага блять <свят> <свят> но я хочу проверить как она ударит электричество потом посрешь вытяжешь Блин, вы можете адекватно размышлять? Нет. Спасибо. Подожди. Что у нас да есть? Да вон тебе вентиляция наверху. Где? Да, как ты залезть его открыть, блядь. Везде, а. вот наверху. Ой, залезешь. все. Умные такие. А попробовали туалетную бумагу забрать? А, вот рычаг. Рычаг увидел. На Где? А, Ай, не допрыг. А ты как запрыгнешь-то на это? Вот. А да ты подвинь туалетную бумагу топ. -су. Ой, все умные. Не мирная умная, блин, обожают. Не некоторые. Знаешь что, иди в жопу Иди в жопу сам Иди в жопу Чува, зачем? Жопу. Зачем было там делать проход? В чем логика? Бля, глазики Где? Кубики Ой, из пош... глазиков, блядь Пизде, блядь, назад вернись Не хочу, и мне страшно Вот кубики из глазиков Построй... Блин, где-то паровоз слышу Звук Шломай. паровоза где-то едет Паровозик Томас. Туту. -ту. Бля, электричество включилось. Кто-то идет, Томас. ребят. Кто-то идет. Паровозик Томас. Туту. -ту. Паш, покачайся. О, Оля, а можно на нем поехать? А, блин, здесь как-то атмосфернее. Я кричу, блядь. Здесь атмосфернее игра, чем во второй части, честно. Там такого Сейчас. нету. Ура, он Короче. Боллин. А ну-ка. Сейчас будет ля Ты что сделал? Ты что сделал? Фу, позор, дизлайк отписки. Пиздец, ты паша, бля, дизлайк натуре. Паровозик, который не смог, да? Ты зачем паровозик сломал? Ну, блюдо, мать твою. Да пошли вы в жопу, токсики. у кого дизлайк отписка, все, ты паровозик сломал. А что делать? Надо электричество отключить. На качеле покачайся, и все будет норм. Блин, опять Кстати, спойлер, качает, да, какой-то? Это карусель. А, а где качается? Поля, что делаю? А Почему чё она качаться я? начала? Потому что бегаешь. А, я сам ее могу О, качать. Её, стоп, стоп, её. стоп, да, да, да. Раскрутить Подожди, мне почти получилось. Ну. А ничего, что ты должен на ней стоять, не? Это долго будет, это долго будет. Качайся, Кубик. короче, на этих. На качели за качайся. Качали, на качели. Да не, не получится. На Куприц качели кубриц, Да не получается, он не берет за нее. Это карусель. На не он, она, она. Она. Что ты делаешь с паровозиком? Не трогай его. Задрали общество защиты паровозиков. Это паровозик так Томас. Так это детство. Это паровозик Пашус. Томас. Не понимаю, Он не открывает. На качелю. А на что? качелю что? прыжай. На качелю, блин, прыгай. Кто-то идет. Самая лимитажная задача не может решить. Ну и? Пиздец. Ну все. Кто-то идет. Идиот, я тебе говорю, у меня шаги слышны. Короче, вс уже безопасную комнату. А, Мне надо сюда, обратно, походу. Я не Берегу уверен, Роднич-то кажется. Да подожди ты. Смотри. А, а ч он падает него? с нее? Залази Но на он доску полностью залазить. Сейчас, подожди, может ящик надо него подвинуть? Доску перевеси в другую сторону, на шкаф залезь. Оля, глаз тут. Это что-то значит? Нет, ты, так, Пацанчик против противогази. Я не могу, надо скуза прыгать. Да. О. Все, перевес. Еще дальше. Еще дальше. Идти. До конца иди. Все, молодец, Теперь прыгай на шкаф. Теперь на шкаф. <связь> Натуре, паш, блядь, очевидные вещи. <связь> И Галя такая сидит, конечно, я ждала. В голове. блять, не отгадали. Бл ⁇ иди, иди, а зачем мне обратно сюда? Я не понимаю. Свет вырубить. И... Это ж на время. Свет вырубить. Так, блядь, так ты быстренько потом это в ту дверь побеги. Ты, ты думаешь, что слева? Ну вот, и беги быстро. Беги, беги, беги, беги, беги. Беги, как будто беги, бы ты блядь, срать беги. хочешь, а ты на пятый этаж подниматься. Натуря. Быги, как будто я тебя прижала. Как... Как будто бы бабайка за тобой бежит с кухни. Блин, вот а почему ты нас не слушаешь, а? Он никогда нас не слушает. Он же стример, блядь. Завтрашний иди, иди, иди. день. Я, я вас взял не с... для того, чтобы обсирать. Слышишь, что? Галь, галь, галь. Завтра наступает завтрашний день. Галя, без модурки. Мандрин, без модурки. Серега, без Блин. Глаз смотрит на меня, видите? Ну и пусть Я сидит в одинокого потом, блядь, да, Болт? Иди себе в жопу. Он лаз смотрит. Короче, это... Вон он, лаз, смотри, справа. Чекает. Короче, он пока не светит, это... Съёбывает. Посмотри на куклу, которая стоит. А мне кажется, это дети настоящие, потому что они бежали. Это Денсер, это Денсер. Какой Денсер? Это, знаешь, кукла из СЦП. А, лё. Агро, тебе надо бежать, пока он на тебя не светит. А я не могу, он не светил на меня не, и ну, сразу ты... переключился. Там то и дело. Я понял, как эти куклы появились. А, а двери это вот что тут мраморные. Просто так для декора? Наверно, да. да. Ну, попробуй, нет, куда я mm -mm. Знаешь, как mm -mm. появились вот эти вот мраморные дети или керамики? Уа, и свет влечего. Подожди. Пупиком. Знаешь, как они появились? Нет, говно идея, паш, паш, говно вот это... идея. Почему? Вот Подожди, глаз... вначале а он не смотрит, что? да? Нахуй ему кубик, блядь. Подожди, смотрите, керамические дети появились. Я так думал, смотрите, вот я... глаз вот так Как вот он увидел? Да паш, Ну попробуй что? кинь кубик, попробуй. Не, не, попробуй ну типа, подождите, подождите. Знаете, так я ему появились? 20 Походите. раз сказала. Пидоры. Андрей, в жопу. Кермические дети, кстати, вот так походу и появились. Типа, глаз, когда светил на детей, они также застывали и превращались в куклы. Че-че-че-че. ля Вот это жути, А где дверь? Где дверь? Да вон тебе туда надо. Да вон тебе туда надо. А, спидхак, рубай, спидхак, спидхак, спидхак, спидхак, Паша, блять, нахер, бля, лох, иди <звук> <Ты> в жопу. <звук> я старался, я на максимум просто старался. Я слишком долго все делал. Блин. Да ни хрена себе, <звук> ты бы так не смог, я на спидхаке все делал. Да, да, да, да, да, то, ты... <звук> Теперь я понял суть. И, кстати, он не реагирует. крадешься ты или на спидхаке бежишь? Ему пофиг вообще. Да. глаз, у него Ух. Ух. Ух. Мы сгали на одной маме. Да, блядь, эти куклы жуткие, пиздец. Во второй части тем более. Да не мне, блядь, блядь. Я не сказал, что они страшные, они жуткие, блядь, Уезжал. давай, быстрее спидхак, блядь. <coughs> давай, давай, давай. Бля. одном О, нам сверху, сверху, а сверху. вот этот фонарь, фонарь, зажги. фонарь зажги. А где? Слева, слева. бля. Где И фонарь? Слева? Слева. Бля, так паша, там светит подпишу. этот, он сейчас сдохнет, я вам кричу. Все под контролем. Все под контролем. Если Паша не лох, то все будет нормально. А Паша лох, вот именно. Блин, все, я уберу вас завтра нахрен. Просто. Успокойся. Зато свисели Ну и что, толку что я включил? Да вон, я Так иди туда. Вот смотри, ящики, как цветы. По ним залази. Паш, башка и мой моей бошка. Паш, пашка, башка, но ты и башка, чтобы ей думать. Мандарин, да не раз, после стримов. Слышь, Именно мандарин я взял выебывается. Мандарин да выебывается, у меня такое чувство. Болт, ну, блядь, давно уже да выебывалась, Ну почему-то здесь еще. Там, а? я я там там да ладно. Я правильно бегу? Да. О, ладно. Пишите, опять. разбей куклу. Куклу разбей. Куклу разбей, блядь. А где кукла? Да, Фу, справа, сли снизу. Слизь. Снизу справа. Подожди, Иди. откуда ты знал, что здесь есть кукла? Мне видно было, когда ты Что ты врешь? Ты сполиришь, ты небось видел. Ты дурак? Ты знаешь прохождение. Я первую часть даже не видел еще. Ты врешь. Ты дурак. А зачем эти куклы? В будущем узнаешь. Наверное. Я же говорю, он знает все прохождение. Да а я не он спалерит. Какой? Я не знаю прохождение этой игры. Зв... Ой, блин. Стоп, стоп, стоп, подожди. А, бля, бля, бля, а что бля, делать? Четвертый. Л ⁇ А чего он свет. Включи свет. Включи Ты угораешь? Я не буду включать. Включи. Стой, стой, стой. Подожди, он, он сюда лезет. Подожди, он слепой, ля. Этот... Паша, у ⁇ пока он съебался. Он на звуки Он дверь по ⁇ у ⁇ сюда. По ящикам слева забирайся. Да. Блин, ну как... он стрмный, а. Так это, и есть для детей. Паш, училка это не такая интерес. стрёмная была. Да не, училка стрмная. Хотя стрёмный. нет. Училка более То. пошлая была, какая-то. Ну, блять, в, в твоей голове. Там шея как твоя. писюн да, была. Да, да, а а, бля, баги. Блядь. Это баги. Хотаб, я, конечно, все Не, не на шутить, да, про хатаба? Ты шо, ебать. Блин, зря дизлайки это да, сделал. Это сейчас дизлайки За пойдут. Всё, дизлайки. Блин, я это вырежу. Да, я вы... на стриме поставлю все а дизлайки. Хатапа, а он... Да кто такой хатап? Объясните мне, блядь. Рэпакер. Великий человек, великий человек. Который, который бесплатные игры делал. Ну, чтобы мы играли бесплатно. чтобы не покупали игры, а бесплатно играли в них. А. -а, -а. Короче, это хороший великол. человек. Отдельное место в раю. Да. да. В смысле? У нее этот аппендицит, ребят. Нет, сейчас срать будет кровью. И ямороиды. У голод. Голод? Оля, кошка египетская на столе. Опять. У нее бурчит в животе. У нее в животе в натуре бурчит. Может она беременная? Она страдает от голода. Ой, блин, ле, мальчик. Он сейчас тебе У меня сейчас сильно сердце бьется. Ля-ля-ля, что это? такое? Да, отожми ты у него еду. Я тебе шевелюсь. Я не могу при... О, дай... О! Мясо, хлеб. Жри. Жри, тварь. Это, возможно, вон тут пацаны в следующей части из второй. Нет. Ты думаешь? Не-не, он ниже был. Они одинаково роста. Уменьшился. Э! Э! Э! Э! Э! Но он тебя не, слышит, он слепой, не глухой. Он тебя, говорит, не слышит, он слепой. Он в дырочку наверху. Дырочку сама иди. Где дырочка наверху? Дырочка, блядь, где забор? Видишь про Забор, дырочка. Нет, да, вижу. Паш, ну не тупи, ебаный, в рот. идите в жопу, все. Я лучше возьму Артема и Муху в следующий раз. Это человек, а это для меня веселиться, да? да? Да, да. Мандарин, иди в жопу. Это Паша, когда позвал нас снимать весельницу сразу подготовить. Я, конечно, говорю, чтобы вы скучно меня, но не до такой степени. Да вы Так вообще, как будто он сейчас допишет с нами видос, удалит его и перепишет с хуйню. По сути... Чисто машины такой поступок. Красивый я бы сказал. Да нет, красиво некрасиво. Это Сука. она. Что-то звуки какие-то. Не, конечно, родился... Звук какой-то был. но даже я себе такого не позволяю. Я, кстати, тоже... Свечку свечку зажги. Свечку зажги. Свечку Надо с... зажигать, всегда, да, я где-то уже слышал это, мандарин. <свеч> <свеч> ну там ведь... Пацанку друго... Ну там другого пути не было, согласитесь. Пацанку <свеч> успех ушел. Мне эту девочку <свеч> даже не жалко, везде. когда она просыпается. Ящик нельзя открывать. Нет, ящик не получается, везде. я пробовал. Что не следил в самом начале? Yeah. Угу. Uh -huh. пересмотри стрим хотел uh -huh. сказать. Uh -huh. А этот ящик, наверно можно скинуть, да? Uh -huh. Не знаю зачем. Uh -huh. Не знаю. Uh -huh. Слышишь что? Слышь, что? Когда такой стоишь с родителями и делаешь какую-то херу, они спрашивают, а ответил это видел. Не знаю. Вот видишь? Вот что я говорю за звук. Решеточка, мы не слышим У нас звука, нет звуков, дебил. Видишь, это хуйня качается. Я специально... Тебе назову, надо успеть. Назову Видишь? видос, что модераторы меня... Быстрее, быстрее, блять, прыгай сука, нахуй. с нахуй <anything> Бля, бедный Паша, мне тебе жалко, Паша. Паш, куда можно деньги отправить? Да на лечение. На да, пофиг. Можно и туда. На психику, психику. Просто паштет назовёл? Все ли приходят с артичными людьми? Все Ночные мрази. Ночные мрази. Ночные мрази, часть первая. А зачем? Что это такое? Может, лестница нас Ну зачем, ну зачем, Паш, зачем? по ящику залазить. Решёт, да? ящику? Посмотри туда, пожалуйста. Вот прыгает. Он, не... он напротив он... только прыгает. Да паш, ну вот решет, ну, Куда ты ешь. А поездка-то для да. чего? чтобы было. А в сути... Я не помню, а кто проходит Это игру, кто стример. Пройдет. Вопрос, стример проходит игру или мы проходим игру, Эй, -э, не в ту сторону, сюда. А можно вопрос, а зачем ты нас звон? Хочешь комментировать, комментируем, тебе не нравится. Так это что я делать, не пока не только не хейт не слышу. Кто а, хейт? я прыгай. понял, надо... Что делать? Прыгать? А Нет, дальше подожди, что? Нет, на, Нажать, а, не а потом прыгать. Смотри, нажимаешь да, и прыгаешь и на ящик. Иди, Кай. Я не успеешь. Не успеешь. А если рычаг отодвинуть? Ой, я понял. Сейчас он будет ехать ко мне, я резко передвину и успею. А 20. может, с этим дубльером что-нибудь сделать? Нет. <звук> может, чуть-чуть раньше попробовать? Нет. С дубльером что-нибудь сделай? А где он? Подожди, он едет. Раз, два, три, поехали. Нет, не успеешь. Фу. И Сейчас бы еще упал. Еще давай, давай, давай. Самая лучшая поддержка. Давай, давай, давай, давай. Мандарин <с такой и дольше, чу дольше. Дальше, дальше, дальше. Войти на. опять тупишь. В смысле? Я все правильно делаю. Писки, писки свисли, Сначала к теме ящиком пошел. Я все правильно делаю, что, таксич... блядь, что ну ты таксишер? Мне? Бля. Что они так? На верном пути был ебаный рот. В смысле? Я, я не вижу я. Блядь. А, да? Все мои волки делают кто-то подписался. Мы рады. После этого видоса за тебя отпишутся, столько. Тогда я его не был в выпуске, но еще подписался? Самое главное, Собралась, собралась самая главная есть Галя, болт и мандарин. Это называется пиздец канал. Пришли. Блять, что ты делаешь? Блять, Паша. Я вот последним ревелатку делу. Хочу сказать то дай бог тебе, он даст мозги. Бог, так живи. Окей, okay, давайте живи. я вас послушаю, что надо делать. На ящики прыгай. Какие? Средний на левую. Выдвигай, выдвигай. Выдвигай. Кого выдвигай? Все, не выдвигается. Да ящик. на левый ящик прыгай. Средний Шок не выдвигается. Да налевы прыгай. Ну дальше. Дальше на остальные запрыгиваются. Этот... Направо прыгаю. сложно? дальше. Вон, видишь, что тебя спрыгнуть? Направо сука, прыгай. Как я направо, направо прыгну? Прыг. Он по траектории прыгает. Прыгни. Будешь прыг. боя. А? Прыг. Сам такой. Да тут надо три кнопки зажать. Прыгай. Пошли, не можешь зажать три кнопки. Вот, видишь, как ты? Красавчик. Прыг. О, сигарет. Сейчас ёбнется, сука, я ему пизды да. Она и так чуть не пал. стрим потух. Ребят, все расходимся. зажигалку, блять. Расходимся. Свет вырубили, свет вырубили, расходимся. Блин, тут же на время надо. Сейчас мне электричеством ударит и все. но она ж временно только убирает. О, это лифт. Скидывай. Скидывай. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, посмотри, налево, стой, стой, стой, стой, о, Что там о. сидит? Это стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, мне. стой, стой, какой-то он невежливый. И ч, прыгать, да? Побежу. Да. Кстати, его сейчас там током ушатало. Этого гнома ушатало током. Ну почти так по вису. Надо было по-другому, конечно, повиснуть. по виз. По-моему, сейчас гейм-овер будет. Что-то я низко, ни. Ниже. Прыгай. О, подойди направо, сейчас направо Подожди, я тут был. Я думал, он вниз упадет прям. Стоп, я тут был. Тут не тут был не Я был здесь, все вы тупите? Ты тут не было. Блин, что, что слышу? Этим, Слизняки Ты ко мне не, был. Был. Да не было. Слизняки. Не было не было был я здесь, это душ. Не было Просто тут. здесь слизняков не было. Блин, не тупите, это столовая перед малым, который кинул мне хлеба. Вот я отсюда вылез не с правда. решетки. Не да. Правда. Я Нет. здесь был. Нет. Смотрим? Нет. Спорим? Давай посмотрим. Смотри. Давай посмотрим. Давай. А за дверь такая? Слева. Давай. Блин, я не посмотрю. Ну вот она, столовая. Слева, посмотри. Это столовая. Мы отсюда пришли. Он болт, видишь? Он, он, он про дыру говорит, куда он заползал. Да. А -а -а. Банихоп, банихоп. Банихоп, банихоп, банихоп, банихоп. банихоп, банихоп. это тема да? По лужам, по лужам бежишь такой. Прык, прык, прык, прык. Зачем ты это я сделал? не знаю. А, И что, что мне это даст? О, Блин, да не, не, не. не. Эти уже. за мной ползут. Они а? ползут за мной. Слизняки за так. мной ползут, пиявки. Без Без да я живу. Я живее, все Так, глаз. Опять глаз. Глаз, глаз. Что наш, это? А вот, смотрите, я говорил, что это настоящая Видишь, малой, посередине замерзший. Полы мой, Это настоящие дети. Маша, тебе намекают полы вымыть, блядь. Ой, как смешно. Паша, понял, не тупи. все просто. <свят> <свят> да, да, да. да. да. Он же Паш, не реагирует на б... свет, правильно? <свят> <свят> <свят> Знаете, бомбина. Подождите, подождите, Разработчик, да, подождите, подожди, Галь, разработчик, делает... разработчик делает. Разработчик э, делает вот эту вот катающуюся штуку, чтобы за ней проходил главный персонаж. Паша, надо всего слышать <свят> Надо пойти против системы. Скоро 5 и 6, блядь, и 10. Скоро миллион. И надо меня верить. Нахуй. у меня такие модераторы. Короче, полтора, блядь, нас выкинуть, и нам найдут замену, блядь. Скажут, вы слишком Чуть не спалился. Да. Вы, вы слишком так токсичны, если нормальных блять, наберу. Прикинь, сделай нормальный канал, блядь. Пусть тема, кстати. А мы ему, А мы будем... ящик надо. Да прыгай, приду. Не будем писать, что он... Вы будете моих хейтерами, я понял. Да. Будьте как Марс, если ты будете ломать мистримы. Стреля, гномы мне помогают. О, гномики, же Кстати, их вроде сам бы сам съешь гномы. Надо было освободить три гнома По-моему, первый уровень прошел Там вроде бы три гнома. Насрать, сколько их? Ты еще гнома ну, почти в час уложились. Ну, по сути. По сути, это первый уровень, да? Если загрузка а. такая. Ну, сути... Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Прости, что я не сказал сразу. сейчас снимаем, давай заканчивай. Ну подожди, сейчас появится все. Миша, Увидим хотя бы дело. Не забываем. Не забываем Миша, дайте ему снимать. воды. Да не надо мне воды. Заебал, да. Миша, это дайте якобы ему первый воды. уровень. Все тогда здесь остановимся, правильно? Давай заканчиваем. Все, давайте, типа, Токсики, спасибо, что помогали. Типа до свидания, я даже не представил Всем привет, с В следующей серии желающие. Подожди, а можешь представиться? Короче, Подожди. Да, Подожди. давай. Можем представить. А, всем привет. С вами был Zmp Thunderbolt SFG. Всем до свидания. Короче, это был Little Night, Короче, вот это, да? Всем удачи, все. Little Knight Mayors. А ты идти это. Повыши. С вами была Галина Матершеница. Всем поки, споки, чпоки. Чпоки. Это был Это был Little Nightmares. Всем до свидания, всем Наконец-то хоть один вы выговорил правильно это название. Ну а я буду продолжать это, играть. Это, всем пока. Я это буду проходить в, в желтом банане мразь. Кто-то до конца досмотрел на самом деле. О, Да, кстати, Мандарин вперед посмотрел. Это на это надеюсь. Да, конечно. Сейчас, спасибо не... всем, до свидания Давайте Сколько раз мы еще популяемся